Три желания. Ну какие? Пока там успешно буду. И третий еще не выбрал. <сих> Кто рассказать? Где ты это все прочитал? Где я это прочитал. Я <сих> с черным магом общался в, ж... на... в живую. <сих> <сих> <сих> что мы проходим. Нельзя показ тревожить. Ну <сих> <сих> по пустякам. Да? <сих> <сих> да. К тому же я не умею его я не умею его взять, а то это в маги только. Я там на бумажках, мне дадут листы, я а подписывать роспись поставлю свою и кровью. Тогда вот это продам душ. Это это ли? Пост да, здесь колдует. Вот, ст... а вот в эту стенку стрелять надо. Да, да, да, вот в и эту. Это... Стрелять в эту стенку. Я серьезно. знают, что ты этим всем занимаешься. Да, знают. Но Ну бабушка беззаконно в комнату не заходит. Что за